Следующий вопрос для обсуждения – это отражение в смете реального материала, который используется в деле. Собственно, с этой целью и создана открытая расценка. В строке с неучтенным материалом выбираем функцию «Заменить строку». В результате откроется окно сметно-нормативной базы с группой сборников SSC-01. Обратите внимание, что курсор автоматически позиционируется на строке с исходным материалом, шифр которого был указан в строке сметы. Ищем нужный материал. Например, в качестве рулонного материала для гидроизоляции проектировщик указал «гидроизол». Наиболее эффективный метод – это поиск по ключевым словам в наименовании. Нажимаем на кнопку «Бинокль». Вводим ключевое слово. Достаточно слова «гидроизол» нажимаем найти результат поиска на экране строка с шифром 101 1564 это искомый гидроизол. Выбираем его двойным щелчком В строке локальной сметы вместо исходного рулонного материала установлен гидроизол в строке изменились шифр, наименование, единица измерения и цена, но остались объем исходной строки и признак связи со строкой работой. Посмотрим на ресурсную часть строки работы. Исходный материал получил признак «И», то есть исключен или удален из состава расценки. Красный цвет строки сохранен как признак неучтенного материала, а новый материал включен в состав расценки с признаком неучтенного материала. Обратите внимание, что для нового материала в колонке из базы указана норма расхода, равной нулю. То есть такой материал в исходной расценке не числится. А в колонках на единицу повторяются данные строки исходного материала. Поскольку связь двух строк сохранилась, то все правила по работе с объемами связанных строк сохраняются и для нового материала. Режим «Заменить строку» может быть вызван не только по контекстному меню, но и непосредственно из ячейки «Расценка». Надо просто поставить курсор в ячейку и нажать на кнопку с тремя точками. Если известен полный шифр материала, наиболее эффективный способ замены – указать этот шифр непосредственно к строке локальной сметы. Посмотрите. Вводим новый шифр 101-0864P. И обязательно надо нажать на клавишу Enter. Информация в строке будет обновлена согласно введенному шифру. Кстати, этот прием можно использовать в любой строке, в том числе и для строки работы. При замене следует внимательно следить за единицами измерения исходного и нового материалов. Это очень важно. Например, расценка TR11191. Измеритель 100 квадратных метров. Единица измерения неучтенного материала – квадратные метры. При объеме помещения в 50 квадратных метров по норме следует расходовать 51,5 квадратных метров таких плит. Допустим, следует учесть маты минераловатной толщиной 100 мм. Ищем такой материал и выбираем. Поиск «Маты минераловат». Система предупреждает нас о том, что единицы измерения исходного и нового ресурсов не совпадают. Если мы проигнорируем данное сообщение, то объем материала останется прежним 51 – 51,5. Но это уже будет 51,5 кубических метров, а не квадратных метров. Как не допустить ошибку? В момент когда система выдает предупреждение ввести формулу пересчета объема. Здесь указан исходный объем 51 – 51,5 квадратных метров. Надо умножить на толщину слоя – 0,1 метр. Введенное выражение сохраняется в поле «Объем». Значение уже указано в кубических метрах. Отменим действие. Если вы не ввели выражение, то пересчет объема можно выполнить непосредственно в ячейке «Объем». И в том, и в другом случае выражение может быть более сложным. С другой стороны, значение объема может быть указано явным образом. Пожалуйста, обращайте на это внимание и выбирайте наиболее удобный для вас способ. Мы знаем, что строка с неучтенным материалом может быть рассчитана как в режиме «База», так и в режиме «Справочник». Как это отражается на поведении системы? Сначала подключим к локальной смете справочник текущих цен. Для этого выберем пункт «Меню» «Настройка», раздел «Справочники», «Источники цен». Для материалов. Установим источник цен «Справочник» и укажем, из какого справочника. Правило такое. Если источник цены «База», то при замене строки открывается окно базы НЦИ. Если же источник цены «Справочник», то при замене строки открывается окно справочника. Обновляем данные по расценке 11.1.9.1. Источник цены для неучтенного материала «Справочник». Выполняем замену материала. Замена из справочника выполняется точно так же, как и из базы НСИ. Пункт контекстного меню «Заменить строку» или кнопка с тремя точками в поле обоснования Откроется окно справочника. При источнике цены справочник для строки будет установлена цена из справочника. Также можно явно указать обоснование ресурса и нажать клавишу Enter.